Я признателен организаторам конференции, во-первых, за приглашение, а во-вторых, за возможность все-таки выступить, хотя мне не удалось приехать. Это не связано напрямую с этими ковидными ограничениями, хотя косвенно, конечно, вызвано этими. Ко мне давно собирался приехать мой бывший постдок для так сказать, совместных там, завершения неких совместных работ. Его Визит все время переносился, откладывался, и в конечном счете вот он состоялся сейчас. То есть, э, он смог приехать вот буквально на э, прошлой неделе и, конечно, уехать в то время, когда он с большим трудом, с большими сложностями сюда приехал, было бы очень неудобно. Вот, э, так что я извиняюсь еще раз за то, что я сначала пообещал приехать, потом не смог. Э, и очень благодарен за то, что все-таки в какой-то форме доклад состоится. Значит, тема доклада, но ну, я выбирал такую тему, которая, как мне кажется, должна быть всем понятна. Я не знаю, насколько она интересна, но уж с матрицами любой математик имеет дело. И вот, в частности, в докладе Виталевича матрицы упоминались. Ну, понятно, что матрица ⁇ это одна из самых таких известных и вообще... Значимых математических структур. Вот. Значит, тема моего доклада это тождество матриц, или матричное тождество, включающее умножение и транспонирование. И это э, результаты, полученные в цикле совместных работ с моими соавторами э, Карлом Уингером, это профессор университета Вены. И Игорь Доленко – это профессор университета Нови Сады в Сербии. Вот. О чем я буду говорить? На самом деле речь пойдет об очень простых вещах. Я буду говорить о тождествах. Вот в самом таком простом смысле вот, тождестве или законы – это нечто такое очень общее и очень понятное. На самом деле в каком-то смысле это одна из самых первых абстрактных идей, с которыми дети, изучающие математики, математику, сталкиваются в школе. Я имею в виду, вот, скажем, коммутативный закон для сложения, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Вот именно в таком э, смысле, там, А плюс Б равняется Б плюс А, я буду э, понимать слово «тождество». Вот, вот когда э, школьник начинает учиться, вот он, Одним из первых узнает этот коммутативный закон, а к концу средней школы он уже знает довольно много законов. ну Или, по крайней мере, мы предполагаем, что он должен знать э, много законов. Вот э, я так сказать, упомянул некоторые из них. Там, коммутативность и ассоциативность сложения. Коммутативность и ассоциативность умножения. Дистрибутивность э, умножения относительно сложения. Ну вот, скажем, э, такой закон... А в квадрате минус b в квадрате, это а плюс b умножить на A минус b. Ну, тождество э, Пифагора тригонометрическое и так далее, и так далее. Значит, вот есть много законов. И я думаю, что э, школьник, ну, по крайней мере, хороший школьник, он чувствует, что есть некоторая разница между как бы, главными и второстепенными законами. Наверное, школьник не в состоянии эту разницу, ну, как-то так э, понятным образом объяснить, но то, что он такую разницу ощущает – это понятно. Вот, скажем, первые два закона на этом слайде – коммутативность умножения, ассоциативность умножения, они, понятное дело, такие основные. Про них как-то явно специально говорят, их обводят в рамочки в учебниках. Но вот это тоже ведь выполнено. А B в квадрате – это А в квадрате на Б в квадрате. Это тоже закон. Но как-то вот он, так сказать, не так. Пышно преподносится, не так много про это говорят. Хотя он тоже в школе отмечается, конечно. В чем тут дело? А, ну вот Дело в том, что вот, вот эти первичные законы, такие как коммутативность умножения и ассоциативность умножения, это внутреннее свойство тех объектов, ну в данном случае чисел, а, которых мы перемножаем, и того, как мы их перемножаем, то есть как определено умножение. А вот такие вторичные законы, как это, это на самом деле следствие, которое можно формально вывести из основных законов без всяких предположений о том, что за объекты переумножаются и как опять умножить. Ну вот совсем элементарный пример вот такого вывода. Вывода одного тожества из других. Вот смотрите: значит, если я хочу преобразовать А, В в квадрате, ну, во-первых, я применяю определение того, что значит возведение в квадрат, потом я переставляю скобки с помощью ассоциативности, потом я переставляю множитель с помощью коммутативности, потом я опять пользуюсь ассоциативностью, и потом я опять использую определение возведения в квадрат. Вот. Таким образом, что эта выкладка показывает? Она показывает, что вот это тождество, которое я назвал пример, это формальное следствие ассоциативности и коммутативности. И это формальное следствие будет выполнено всякий раз и в любом случае, в котором выполнена ассоциативность и коммутативность. То есть, а вот в процессе так сказать, развития понятия числа, например, в школе, мы, а потом в университете, мы расширяем натуральные числа, то целых, потом целые, рациональные, потом рациональные, до действительно, потом действительно до комплексных. И каждый раз нам нужно объяснять, почему, скажем, сохраняется ассоциативный закон и коммутативный закон. Скажем, умножение действительных чисел определяется совсем не так, как умножение натуральных чисел. Да? Это не есть, да, умножить на π это, – это не значит сложить само с собой π раз, вот. в отличие от того, что значит умножить на 3. Поэтому определение умножения изменилось, значит и доказательство того, что ассоциативность э, сохраняется – нужно новое, но как скоро мы вот эти вот базовые тождества доказали, уже нет, конечно, никакой нужды доказывать вот такое тождество каждый раз заново, потому что оно всегда будет следовать из основных. Вот это вот такая основная идея, и на самом деле большая часть алгебры фактически занята именно этим. Она выводит некоторые полезные, ну так сказать, в кавычках, вспомогательные или там Вторичное тождество из некоторых первичных законов. При этом сами тождества, которые вводятся, могут быть очень сложные. И вывод может быть нетривиальным. вот простой пример, который опять-таки все знают. Вот формула для определителя произведений. На самом деле это некое тождество. Значит, вот если расписать его через элемент, то это будет жуткое, так сказать, равенство даже в учебнике Фадеева сказано, что даже страшно себе представить, так сказать, как оно выглядит даже для случая матрицы на 3. Но фактически это тождество, это некое тождество, хотя и громоздкое, но вот с помощью значка определителя его можно компактно записать, и доказательства его не совсем тревя. Но нужно обратить внимание, что число тех первичных законов, тех, так сказать, основных аксиом, которые в этот вывод вовлечены, Довольно мало. Ну, скажем, вот для того, чтобы доказать формулу для определителя произведения, что, собственно, надо знать? Ну, надо знать, что сложение и умножение коммутативно-ассоциативно, и знать, что умножение дистрибутивно-относительно сложения. Вот из этих пяти законов вот эта сложная формула, ну, нетривиальным образом, выводится. Ну, вот это наблюдение, наблюдение, которое состоит в том, что вообще-то тождеств очень много, но как бы основных среди них не так много, а приводит к идее, что можно составить полный лист вот таких первичных законов, которые позволят нам вывести из них любое тожество. Вот такой список, полный лист первичных законов, из которых можно вывести любое возможное тожество, называется базисом тожества. Тут надо сразу сделать важное предупреждение, оговорку, что слово «базис» здесь не подразумевает никакой независимости. То есть мы не требуем, когда мы говорим про базис тоже мы требуем только того, что все остальные тоже можно из них вывести. А то, что там какие-то из них можно отбросить и вывести из других, это для нас не играет в данном контексте никакой роли. Поэтому, скажем, ни о какой единственности базисов речь идти не может. Это надо понимать. То есть слово базис вот здесь используется ну, не в том смысле, в котором оно используется, скажем, в линейной алгебре. Или, так, когда мы говорим про базис трансцендентности, мы тоже, конечно, подразумеваем некую минимальность. Вот. А здесь это не так. Вот. Ну, понятно, что для того, чтобы говорить о базисе тождеств, надо сказать, о каких тождествах вообще идет речь. Ну, то есть более точно надо специализировать, во-первых, множество тех объектов, ну, числа, функций, матрицы, с которыми операции производятся, и, второе, множество тех операций, которые над этим объектами производятся. Ну, скажем, сложение, вычитание, э, умножение, э, возведение в степень и так далее. Вот давайте рассмотрим простой пример. Пусть наш объект, то есть вот, то, с чем мы имеем дело, это натуральные числа, позитивное, положительное целое число. И пусть наша операция – это сложение умножения. Тогда можно доказать, я не сказал бы, что это совсем тривиально, но это не очень сложно, а вот, что вот эти шесть должностей, которые здесь написаны, они образуют базис. Вот шесть самых стандартных должностей образуют базис все возможные должности натуральных чисел, в которых участвует сложение умножения умножение, ну это единица, можно вывести из этих тождеств. То есть можно сделать такой отрадный вывод, что в школе изучают именно те тождества, которые, собственно говоря, и надо изучать. Ну вот есть еще одна тоже операция, которую в школе рассматривают на множество натуральных чисел. Это возведение в степень. Можно взять любое натуральное число и возвести его в любую натуральную степень. Это тоже некая бинарная операция. Вот пять тождеств, которые в школе изучают по этому поводу. Ну, что единица в любой степени единица, что любое число в первой степени – это единица, ну и вот эти вот тождества. Вот, вот эти 11 стандартных тождеств, вот 6 с предыдущего слайда и 5 с этого слайда. Ну, в многоязычной литературе так обозначается тождество uh, high school identities, а мы будем, давать их называть, uh, тождествами средней школы. Вот. Тождества средней школы – это 11 тождеств, которые описывают, Основные э, законы, э, связывающие, выполняющиеся для трех основных операций с нейтральными числами. Сложение, умножение, возведение в степень. Вот. По видеому Дедекинду принадлежит такая постановка вопроса. Он э, в 1888 году э, опубликовал такой можно сказать, памфлет, это брошюра, это э, ну, тонкая книжка под названием Ваззинт, вазолин децальный что такое числа и чем они должны быть. Вот там он поставил этот вопрос. Вот эти 11 тождеств, они на самом деле достаточно для того, чтобы вывести все, что мы знаем про натуральные числа. Ну, понятно, что вот в то время еще не было языка математического, на котором можно было такой вопрос точно сформулировать, ну, или тем более точно на него ответить. И такой язык был развит. В первой половине XX века одним из важных участников этого, так сказать, процесса построения такого логического языка, был Тарский, и в частности, он сформулировал вот проблему, которую сейчас называют вот, Тарский HSI проблема, проблема тарского отождества в средней школе. Вот явно явном виде он значит, поставил эту проблему в тех терминах, которые мы используем сейчас. Верно ли, что вот эти 11 тождеств образуют базис всех тождеств, которые, в которых участвует сложение, умножение и возведение в степень, и которые выполняются в множестве центральных числа? Вот. Ну вот, естественный вопрос, а ответ на него нет. Это не так. Значит, это неверно. Есть такие тождества, которые выполняются в натуральных чисел, в которых участвует только сложение, умножение и возведение в степень, и которые не выводятся из вот этих вот тождеств высшей школы. вот, ну, вот первый такой пример привел в 1905 году э, логик из Оксфорда Алекс Вилки. Э, вот тождество Вилки. Оно выполняется в э, натуральных числах и не выводится из 11 основных, тоже средней школы. Ну, оно выглядит немножко сложно, так сказать, так понятно, вот если сейчас смотреть на экран, то, конечно, это кажется довольно загадочно. На самом деле тут ничего уж особо сложного нет, и доказать, что это действительно тоже выполняющее во множестве натуральных чисел, это не так, это упражнение такое, не слишком а, сложное. Конечно, намного более деликатный вопрос состоит в том, как доказать, что это тождество нельзя вывести. То есть доказать, что оно выполняется, несложно. А вот доказать, что его нельзя вывести формально из стандартных тождеств средней школы – это непростая задача. Ну, как такие вещи доказываются? Ну, как бы в Казани, так сказать, это... Можно сказать, понятно, вот, как доказывается, что пятый постулат нельзя вывести из основных постулатов геометрии Евклида. Как доказывается непротиворечивость геометрии Лобачевского. Ну, с помощью построения модели. То есть можно построить такую модель, где все остальные, так сказать, аксиомы геометрии выполняются, а пятый постулат опровергается. Вот точно так же доказывается и здесь. То есть надо построить такое множество, M, на котором можно определить три операции. Ну, их можно условно назвать сложением, умножением, возведением в степень, хотя, понятно, вообще говоря, это три произвольные операции. Потом надо проверить, что все 11 тождеств в этом множестве выполняются, а вот тождество вилки в, этом, в этой модели не выполняется. Вот. Ну, такие, вот вилки построил такую модель, она была очень сложной. Но потом люди там, естественно, соревновались, кто и простит и все такое. И в данный момент есть такая модель с 12 элементами. То есть можно нарисовать такую таблицу сложения, таблицу умножения и таблицу возведения степень на 12-элементном множестве. Проверить, что все 11 основных, так сказать, тоже выполняются, а вот тоже вилки не выполняются. Ну, Наверное, кто-то про это уже слышал, но для кого-то, может быть, это является информация новой, что вот так мир устроен нехорошо. И как же искать выход из этой ситуации? Ну, то есть, надо ли включать тоже вилки в школьную программу? Раз это одно из свойств натуральных чисел, которое верно, но вот которое как бы школьными методами мы не можем из школьных аксиомов не можем выпустить вот. Ну, к счастью, для школьников это не, невозможно. То есть в каком смысле невозможно? Это не имеет смысла добавить тождество вилки, так сказать, к списку наших основных тождеств, поэтому это не поможет. Можно доказать, что тождество вот такого объекта, натуральные числа с операциями сложения, умножения и возведения в степень, вообще не допускает никакого конечного базиса. Ну, то есть, если мы добавим тожество вилки, то найдется тожество, которое не выводится из 11 и еще тожество вилки. Если мы добавим еще какое-то тожество, всегда найдется то, которое не выводится. Ну, то есть нет конечного а, вот у этого простого логического исчисления, у которого так сказать, используются только вот такие тожести, самые простые логические формулы, а, вот, оказывается, нету а, конечной аксионизации. Это нетривиальный результат, он был доказан. Рувимом Гуревичем, это математик, ну, логик из, ну, из Ленинграда, тогда это был Ленинград, он, к сожалению, рано умер, эта статья была опубликована уже после его безвременной кончины. Вот, вот есть такая теорема, значит, которая гарантирует, что если взять любое конечное множество сигма, тождеств вот этого вот, Алгебраического объекта, то есть натуральные числа с тремя операциями сложения, умножение степень, то всегда есть вот такое тождество Тау, которое играет точно такую же роль по отношению к этой системе Сигма, как тождество вилки играет по отношению к множеству а, тождеств средней школы. Оно выполняется вен, а, но его нельзя вывести из вот. а, То есть это на таком ну, можно сказать, миниатюрном примере, мы видим тот феномен, который, так сказать, Гёдрёв впервые продемонстрировал в своей полноте. полноте. Есть утверждение, которое верно, но не может быть доказано, формально доказано. Вот. Итак, вот есть такое, оказывается, такое явление, что у нас есть очень естественное, что может быть естественнее, чем натуральное число. И, в общем-то, простой объект, ну, в каком-то смысле простой, понятно, натуральные числа там э, имеют много всяких свойств, том числе очень сложные, но вот то, что мы вроде дел, имеем дело со всем простыми формулами, с тождествами там, э, не с какими-то там хитро-навороченными. И вот в этом случае нет конечной абсолютности. Вот когда у нас возникает такая ситуация, мы говорим, что ответ на проблему конечного базиса тождеств для вот этой структуры... Отрицательно. И говорим, что сама структура бесконечно базируема. В противном случае, когда ответ на проблему конечного базе тоже положительный, мы говорим, что структура конечно базируема. Итак, вот, вот эта структура натуральные числа со сложением и умножением конечно базируема. А вот эта структура натуральные числа со сложением и умножением в степень бесконечно вот. Ну вот, собственно, мы пришли теперь к теме моего доклада. Это было такое э, длинное мотивирующее введение. А речь пойдет о проблеме конечного байса точности. Эта проблема, мне кажется, вот эта проблема, так сказать, так она формулируется. Есть некоторая э, достаточно интересная по тем или иным соображениям структура М. Вот, э, э, видите, есть такая тенденция использовать букву «М» в качестве главного персонажа, в предыдущем докладе тоже главный этот самый изучатель языков, он тоже назывался «М». Вот есть некий интересный объект, который мы называем «М». Но в нашем случае это просто множество с набором операций. И вопрос такой, а конечно базируемо ли это множество? Можно ли найти конечный базис базе для тех сложностей, которые выполняются это множество? Ну, почему этой задачей стоит заниматься? Ну, Во-первых, она естественна сама по себе. Это, по-моему, довольно естественный вопрос. Вот. А, ну, и он ставился ну, примерно к разным так сказать, объектам довольно давно математики. Например, вот, полугрупп его отмечали, некоторую форму отмечали и Тарский и Мальцев в середине 60-х годов. Но кроме того, кроме того, что это довольно естественный вопрос сам по себе, у него есть интересная и иногда даже неожиданная связь с совершенно разными областями. Ну вот на одном конце, так сказать, можно назвать приложение к теоретической информатике. Вот там рассматриваются такие задачи, похожие на то, что в в предыдущем докладе упоминалось, значит, вот надо, есть некий класс языков, и надо узнать, принадлежит ли наш язык данному классу. То есть там мы не пытаемся сам язык выучить, а мы пытаемся определить, принадлежит ли он данному классу. Вот, вот оказывается, есть такой алгебрический подход, я не буду сейчас сдаваться в детали, который позволяет свести эту задачу некоторые задачи задаче теории полугрупп, а в этой задаче теории полугрупп оказывается важным, конечно-базируемые те полугруппы, которые там возникают или нет. Конечно-базируемые именно в том смысле, который мы сейчас обсуждаем. И если они конечно-базируемые, то это порождает полиномиальный алгоритм для вот соответствующей задачи из м, теоретической информации. С другой стороны, вот на таком чисто уж совсем теоретическом конце <coughs> аспекта, <coughs> вот есть знаменитые, извините, <coughs> теории чести открытые до сих пор, проблема близнецов, проблема Гольбаха, существование э, нечетного совершенного числа, бесконечность множества четных совершенных чисел. Все это классические проблемы, некоторые из них там древним грекам восходят, некоторые ну, начало нового времени. Так вот, оказывается, что э, их можно сформулировать в точности как задачи о конечном базе тоже для подходящего объекта. Вот есть интересная, на мой взгляд, видимо, не очень хорошо известная статья Перкинса, поскольку, по-моему, все ссылки на нее из моих работ, так сказать, в литературе есть. Но это хорошая статья, хотя и короткая. Вот она называется «Конечная аксиоматизируемость» эквациональных теорий вычислимых группоидов, и там показано, что каждая из этих вот классических числовых гипотез ну, там, проблем эквивалентна проблеме конечного базиса должности для некоторой структуры такого сорта. Значит, множество, и на нем одна бинарная операция. Ну, то есть одно умножение. Вот. Вот. То есть, если бы мы умели эффективно решать Проблема конечного бальза тоже, чего мы не умеем, то мы бы могли решать и такие значит, вечные задачи, чего мы тоже пока не умеем. Но эта связь, мне кажется, тоже интересна. Интересно, что даже конечная структура может быть бесконечно позицией. Понятно, да? То есть множество натуральных чисел бесконечно, в нем как бы есть бесконечность. Те вот объекты, которые здесь возникают, это тоже бесконечные группоиды. Они вычислимы, но бесконечные. Но на самом деле существуют конечные группоиды, которые не имеют конечного базиса. Самый маленький такой объект был построен Мурским, Владимир Мурским еще в 60-е годы, он так и называется, группоид Мурского, это всего трехэлементная структура, всего три элемента, и их как-то можно перемножить. Но, на мой взгляд, самый такой красивый, удивительный пример это так называемый маноид бранта, это просто множество вот тех 6 2 на 2 матриц, ну, над любым полем или кольцом с единицей, а вот это что такое? Это единица, это 0 и 4 матричных единицы. Вот если рассмотреть. Эти шесть матриц относительно обычного матричного умножения, строчка на стол, Перемножаем эти матрицы. Это множество замкнутых относительно умножения. То есть, когда я две такие матрицы предложаю, я снова получу матрицу из этого а, Так вот, оказывается, вот это множество, оно там по некоторым историческим причинам называется моноидом Бранта, а, не имеет конечного базиса точность. Это тоже было доказано Перкинсом примерно в то же время, в 1969 году. Он доказал, что вот эти шесть матриц образуют группу, у которой нет бесконечного байса точности. Итак, вот такой ну, удивительный факт. Есть очень прозрачная, очень естественная и очень конечная, структура. И тождество этой структуры нельзя аксиматизировать а, с помощью какого-то конечного а, множества законов. Вот. Катарский в 60-е годы предложил э, исследовать вот эту проблему, проблему конечного боя сотостяна, как для конечных структур, как проблему разрешимости. Но вот действительно, если у меня проблема, э, если структура конечна, то ее можно задать конструктивно, и поэтому можно спрашивать, если алгоритм. Если алгоритм, который, если ему предъявить, так сказать, на вход. Э, какое-то эффективное описание вот нашей этой структуры, ну, скажем, набор матриц и а, правило матричного умножения. Он определяет, верно или нет, что эта структура а, имеет конечный байс-сотожность. Вот это вот проблема конечного байс-сотожность в форме Тарского. Существует ли алгоритм, который по эффективному описанию конечной структуры S определяет, имеет ли эта структура конечный байс тоже или нет. Вот эта проблема решена негативно. Ральфом Маккензи, вот у него большая статья, довольно технически сложная. Ну, сейчас появились некие более, как по-английски говорят, reader-friendly изложения этого результата, но все равно это нетривиальный результат, который показывает, что вот эта проблема неразрешима алгоритмически. То есть алгоритмы не существуют даже для конечных структур с одной единственной операцией. Ну, на мой взгляд, это очень позитивная новость. То есть люди, которые изучают вот этот вопрос, вопрос о конечности базе задолженности, они знают, что никакой механической процедуры, так сказать, ну, даже в принципе, ответить для ответа на этот вопрос не существует. И, значит, для того, чтобы получить ответ, на этот вопрос надо быть умнее, чем ваш компьютер. Хорошо. Ну вот, теперь э, проблему, про которую э, я хочу рассказать, я, по-моему, объяснил. А теперь, собственно, чем мы собираемся заниматься, то есть из чего состоят наши объекты. Вот наши объекты – это самая обычная матрица. Квадратная N-н -N -N матрицы над каким-то полем k. Ну, понятно, я всегда буду считать, что размер матрицы больше единицы, ну, просто чтобы про всякие... Очевидные частные случаи, не нужно было каждый раз оправдываться. Вот M, N от K – это множество всех таких матриц. Множество всех N на N матриц над полем K. И нас интересует проблема конечности байса тоже для вот такого множества, когда на нем рассматриваются различные естественные для этого множества операций. Ну, самый классический случай – это операции сложения и умножения. Вот есть матрицы, можно складывать и перемножить. В этом случае ответ известен, и он положительный. А, ну, он известен в таких случаях, вот когда характеристика поля нулевая. Это доказано Кемером это из Новосибирска. Ну тогда он был человек, сейчас, он примерно моего возраста, вот, Александр Робертович Кемер. Сейчас он в Ульяновской работа в 1687 году для случая поля характеристики 0. А для случая конечного поля это следствие результата, которые получили независимо Крюс и Львов. Львов это тоже из. Новосибирском математик, тогда совсем молодой, это, по-моему, еще студенческая, ну, там сразу после окончания университета работа. И ответ вот звучит так, что если я рассматриваю множество э, матриц относительно операции соножения и умножения матриц, то оно конечно базирует То есть есть конечный набор тождеств, из которого все э, тождества выводятся. Сам этот набор тождеств, он известен только в некоторых частных случаях. Вот, а, ГН равно 2 а, выписаны, там два таких тождества. Это, кстати, уже нетривиальный результат. В случае, когда поле характеристикой 0, и для двойки, тройки, и 4, для конечного поля выписаны эти базисы. Значит, в общем случае, ну, скажем, для 3 на 3 матриц явный формат конечного базиса. Известно, что он существует, но он неизвестен. Насколько я понимаю, для случая бесконечных полей нулевой характеристики тоже ответ пока неизвестен, даже на проблему конечности байса. Но тут я могу ошибаться. Вот. Теперь следующий пункт. Что если мы рассмотрим только одну операцию, умножение? Можно рассматривать одну операцию сложения, но в этом случае совсем неинтересно. Все всегда хорошо. А вот с умножением уже не совсем э, очевидная ситуация. Вот если рассмотреть одно умножение, то матрицы над бесконечным полем, они все конечно базируемы. И более того, в этом случае байс очень простой это закон ассоциативности. То есть все тоже, которые выполняются в матрицах и в которых участвует только умножение, это следствие закона ассоциативности. Но это в том случае, когда поле бесконечно. А вот если поле конечно то конечного байса нет. Это результат, который был независимо получен Марком Валентиновичем Сапиром и мной в середине 80-х годов. Вот при этом мы, мы как бы из одного коллектива, мы вместе так сказать, вот в нашем университете, там росли в семинаре Ивановича Шеврина, но это не результат совместных работ, потому что методы были совершенно разные. То есть вот метод, который Марк развил, и метод, который я придумал, это абсолютно разное, и у них разные области применимости, но от матрицы над конечными полями оба эти метода покрывают. То есть вот если рассмотреть тождество матриц любого фиксированного размера над любым фиксированным конечным полем, то эти тождества не имеют конечного базиса тождества, и это можно доказывать двумя разными способами – по САПИРу и, так сказать, следуя моему Вот. Итак, вот что мы видим здесь? Мы видим такую странную как бы, взаимосвязь, так сказать, такую, что ли, дуализм. Вот смотрите, когда сам объект конечен, а его тождество не имеет конечного байса, а когда сам объект, который мы рассматриваем бесконечно, его тождество имеет конечный, То есть, вот, имеет конечный байс. Вот это довольно удивительно. И на самом деле вот таких примеров, когда взаимосвязь между, так сказать, конечностью и бесконечностью как-то вот нетривиальным образом возникает, не так, как мы бы ожидали. И она делает, на мой взгляд, всю эту область довольно привлекательной. Вот. Хорошо. А теперь чем же мы занимались? Вот в нашей в цикле работ с Карлом Уиндером и Игорем Долинкой мы изучали тождества матриц, в которых кроме умножения участвует одна, а может быть две естественных одноместных операции. Ну, какие есть естественные одноместные операции с матрицами? Ну, самая простая – это транспонирование. Любую матрицу можно взять и транспонировать. Но есть и более хитрые операции, я скажу про некоторые из них. Например, можно рассматривать обращение Мура-Пенроуза. Обычное обращение он не является всюду определенной операцией, всякая матрица обратима. А вот если рассматривать некий обобщенные обратные, например, по муру Пенроузе, его уже уже к любой матрице приводит. Хорошо. Вот наш результат для классического транспонирования. Значит, вот если рассматривать такой объект, берем все n на n матрицы над э, каким-то конечным э, полем, а, ну над каким-то полем и рассматриваю относительно операции умножения транспонирования, то у такого объекта существует конечный базис тогда и только тогда, когда бесконечное поле. Любого конечного поля, значит, конечного базиса нет. Вот. Ну вот самая трудная часть – это как раз вот именно это, что если поле конечное, то… Тождество не имеет конечного базиса, и тут вот интересная вещь произошла. Ну понятно, что мы должны были, ну естественно, было попытаться применить все подходы, которые имелись для той ситуации, когда было тождество только включающее умножение. Я уже упоминал, что есть два таких подхода, они разные. Так вот оказалось, что ни один из них недостаточен для того, чтобы покрыть все тожества, в которых участвует и умножение и транспонирует. А вот вместе, вот если, так сказать, расширить один и расширить другой, то вот в объединении они покрывают уже все, что надо. Ну, например, вот, вот если э, попробовать применить тот подход, который Сапир применял, э, то вот он работает, когда для 2 на 2 матриц он работает для полей из двух, 4, 5, 8, 9 элементов. И не работает для полей из 3, 7, 11 и так далее. То есть, вот когда э, в остатке определения на 4, 3 ну, порядка поля, тогда этот подход не работает. Но зато работает тот подход, который и, происходит от э, моей работы. И в целом, этот результат получается. Хорошо. Следующее э, достаточно важное. Но я не буду тут объяснять, почему это симплектическое транспонирование тоже важно. Э, но можете так поверить, что это тоже достаточно важный объект, хотя его в стандартном курсе линейной алгебры не рассматривать. Вот пусть у меня есть матрица четного размера, значит, которую я написал в блочном виде: А, Б, С, Б, где А и Б это уже М на М матрица. Тогда симплектическая транспозиция значит, обладает, вот, определяется так. Ну, вот так она определяется, значит, тут надо, как бы поставить минусы, потом это все надо как, поменять местами, примерно как мы делаем превышление присоединенной матрицы. Но кроме того, надо еще все транспонировать. Ну вот можно проверить, что симпатическое транспонирование утворяет обычным так сказать, которое для обычного транспонирования выполняется. Таким образом, это инволюция вот этой матричной Вот На самом деле можно показать, что любая инволюция вот такой вот матричной алгебры, которая оставляет на месте все скалярные матрицы, она похожа либо на обычное транспонирование, либо на симплектическое. Но слово «похоже» тут надо уточнять, это очень сильно зависит от свойств основного поля. То есть вот какой смысл мы складываем в это слово «похоже» – это требует неких ограничений на поле, поэтому я не буду сейчас в этом вдаваться. А результат такой же вот значит, это множество значит, матриц относительно симплектической транспозиции. Ну, n должно быть четным, чтобы она была имеет конечный байс тоже тогда и только тогда, когда поле бесконечно. Ну, наконец, обратная смысле мура Пенроуз. Вот Пенроуз, тот самый Пенроуз, Роджер Пенроуз, Нобелевский лауреат, он определил. В 1955 году некую операцию над матрицей, вообще говоря, прямоугольными, над полем комплексных чисел. И вот он доказал, что в любой n на k матрице А существует единственная k на n матрица А с крестиком, такая, что выполняются вот эти четыре тожества, где звездочка ⁇ это обычное сопряжение. Обычное эрмитовое сопряжение. Вот, вот это... Матрица называется обратной в смысле мура Пенроуза. Мур определил то же самое так сказать, матрицу но совсем другим способом еще в 1920 году. На самом деле были еще люди, которые до этого понятия доходили, но вот закрепили семена мура и Пенроуза. Это важный объект, причем и с теоретической точки зрения, а также с прикладной точки зрения. Ну, вот, например, если мы решаем систему линейных уравнений, которая может быть несовместной, ну, те системы линейных уравнений, взяты из практики, они, как правило, переопределение несовместными. Тогда вот А плюсиком В возвращает решение в смысле метода наименьших квадратов, то есть то, тот вектор, для которого вот эта невязка, так сказать, самая маленькая. При этом к тому же, ну здесь я это не написал, но это так называемое нормальное решение, это вектор наименьшей длины с этим свойством вектор наименьшей длины, который минимизирует невязку между правой и левой частью системы. Так вот, мы доказали такой факт, что если рассмотреть э, множество всех 2 на 2 э, комплексных матриц относительно операции умножения, обычного эрмитового сопряжения и взятия э, обратного смысла маропидроза, то конечного базиса точности у этих матриц нет. Ну, это результат, который я по-прежнему считаю несколько контринтуитивным, парадоксальным. Смотрите, с одной стороны, довольно легко проверить, что вот эти вот, вот этот объект, он имеет конечный тоже. С другой стороны, теорем Петровса говорит, что четыре закона, которые записал Пенроуз, они однозначно определяются, вот этим вот, определя... ими однозначно определяется вот этот АС-плюсик. Заметим, что эти законы – это тождесть. Поэтому, ну, как бы, естественная гипотеза стоит в том, что конечная база тождеств для этого объекта – это комбинация ну, тех тождеств, которые нужны, чтобы задать э, обычное эрмитовое сопряжение и тоже спиннеровое. Но это не так. Мы не знаем, верно ли э, это утверждение, когда N больше не будет. Я предполагаю, что оно верно, но мы не умеем этого доказывать. Те методы, которые мы сейчас используем, они для этого недостаточны. Вот. Ну, собственно, вот то, что я хотел рассказать, вроде я уложился во время, значит, выводы, которые я хочу сделать. Ну, во-первых, оказалось, что изучение с точки зрения проблемы конечного Байса тождеств, тождеств, матричных тождеств, в которых участвуют умножение и естественная одноместная операция, которая определена на матрицах, то есть, вот, приводит к большому числу результатов, некоторые из которых кажутся довольно такими, э, любопытными, по крайней мере. Ну, Понятно, что для того, чтобы эти результаты получить, оказалось нужным развить э, некоторую новую технику, и эта техника нашла много э, дальнейших предложений. Вот есть статьи, в которых уже не обязательно матрицы рассматриваются, а те же самые э, сказать, вопросы рассматриваются для других э, объектов, для других полугрупп с эволюциями, там, с какими-то другими минарными операциями. Но, разумеется, как это всегда бывает в этой области, и про матрицы, и про полугруппы вообще, имеется большое количество э, открытых проблем, вот, э, ну, которые еще ждут так сказать, своего решения.